Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня занимались вопросом, жилищным вопросом в России, и он, так же, как и предыдущая тема нашего обсуждения, дорожная тема развития дорожной сети, относится к старым, застарелым проблемам. Но все мы с вами прекрасно понимаем, что жилищный вопрос является одним из ключевых вопросов, который определяет уровень и качество жизни людей. И поэтому вот давайте подходить к этому не только как к экономической категории, но и как к социальной. Поэтому, когда мы говорим, что на чашу весов при определении приоритетов, мы с одной стороны... Должны положить, скажем, ветхое жилье, ветхий фонд, фонд ветхого жилья. А на другую такие, казалось бы, важные вопросы, и действительно важные, как развитие инфраструктуры, порта, аэропорта и так далее. Ну, конечно, порты, аэропорты, и дороги, и прочая инфраструктура крайне важны для развития страны, для его будущего. Но мы не можем допустить, чтобы кто-то по хорошим дорогам будущего ездил на Мерседесах, а кто-то прозябал в бараках, которые разваливаются у нас на глазах. И вот когда мы говорим здесь о приоритетах, это и есть приоритеты. И во главу этих приоритетов должен быть поставлен человек. Поэтому вы еще подумайте, что и как должны делать регионы, что и в каком объеме возьмет на себя. Федерация, но просто так сбросить этот вопрос куда-то вниз не удастся. Мы уже сбросили один раз в начале 90-х годов образование и здравоохранение первичного звена на муниципалитеты. А сегодня вынуждены что делать? Национальные проекты. И тратить из федеральных денег огромные ресурсы на то, чтобы восстановить то, что утрачено. Поэтому вот, сегодняшняя дискуссия в целом мне нравится. Я удовлетворен и э, характером, и глубиной, и деловым подходом, заинтересованным подходом. Но совершенно очевидно, по-моему, для всех нас сегодня, что есть явные пробелы во взаимодействии между регионами и федеральным правительством. Надо к этой проблеме обращаться чаще. И, поэтому, и тогда не будет недопонимания, тогда не будет э, необходимости выяснять вопрос, вот здесь и сейчас, почему только 7% товарищ с, с собственников жилья сообразованы. Или не нужно будет нам здесь выяснять, что такое стройсберкассы и не будут ли они э, конкурентными банковской системы? Не будут. Вот Герман сказал сейчас. Если иметь в виду, что это объединение... Э, э, те э, объединения граждан, софинансирование и взаимная помощь при финансировании, при поддержке, конечно, определенной и здравой состав в том числе административной со стороны государства. Просто эта работа должна быть поставлена лучше, и многое можно будет изменить. Но что за ерунда, вымраченное имущество, зачем это федеральному, федеральному правительству там собирать у себя э, вот эти квартиры по регионам и по, по, по городам? Ну, отдайте давно это уже сколько мы делим, делим эти полномочия, никак разделить не можем. Я очень рассчитываю на то, что, на то, что Сергей Иванович и Владимир Анатольевич так, возьмутся вот с учетом нашего сегодняшнего обсуждения за эту проблему вот именно с тех позиций, которые я сейчас обозначил, при полной поддержке руководства правительства и других министерств и ведомств, и Министерства финансов, и Министерства экономического развития. Кто-то из коллег сегодня в начале нашей беседы сказал, что можно ли представить, что в крупных европейских городах мэры городов отвечают за, за э, по, по, частоту, частоту в подъездах. Можно. А у нас, я вам могу сказать, пока мы не наладим нормальную работу и ситуацию, будем отвечать за это. И никто нас, с нас этой ответственности не снимет. Вот, вот именно с этим... Мы должны сегодня с вами завершить нашу работу. Спасибо.